Здравствуйте, мои дорогие! Как и обещал, хочу сегодня обращаться со всем украинцам И те, кто уже живут у нас годами, долго, и те, кто уже только что прибыли, как пеженцы. А, знаете, когда мы готовимся на Новый год или на большой праздник, мы всегда готовим много салатов, дазами, разные салаты, Потом кушаем, потом уже, уже, уже, уже это все до горла, уже салатов видеть не хотим долго-долго до следующего праздника. Потом это все начинается заново. Сегодня и вот этот хаос, что творится немножко у нас в мире, но самое главное, то, что творится сегодня в Эстонии. Что куда ни смотришь, везде там, там украинский флаг, там украинский флаг. И такое чувство, что мы не, не живем в Эстонии, какой-нибудь области, украинской области, где-нибудь там под Львова или еще где-нибудь. Или как вы говорите, Львив или что-то там еще. Давайте успокоимся все. Эстонский народ, и все люди, кто у на нас живут, они достаточно добрые, добродушные. И мы открыли вам свое сердце, свой дверь. И мы готовы с вами делить то, что Маломайский, что мы сегодня имеем? За счет, ну, знаете, что мы делим с вами? Сосчет счет своих стариков, сосчет счет своих детей. Эстония не так богатая страна, как вы думаете. И знаете, есть такая поговорка, что чужой, чужой э, церкви своей Библии не ходят. Это же правда? Я попрошу вас, как бывший офицер правоохранительных сил Эстонской Республики, ведите себя нормально, ведите себя тихо и мирно, если вы хотите, чтобы вас уважали, чтобы вас не превратились на этот салат картофель на Оливе, где мы вас видеть и слышать не хотим. И где мы потом в вас не ждем. Пожалуйста, останьте людьми. Без криков, без всяких слов об, обижающих типа «Москаль», «Кто не прыгает и не скачет», или, или, или, или «Слава Украины и «Слава того!» У нас в Эстонии, в Эстонской Республике, законы эстонские, людские, человечки и все национальности, кто у нас сегодня живут здесь, должны понимать, что есть только один флаг Эстонии. Вот наш любимый флаг синий, сини, черный, белый. Рубите себе, уважаемые украинцы, себе голову. Наш государственный флаг, вот этот, этот флаг. В противном случае, как я говорил, вы превратитесь своими атрибутиками усы смехотворными. если смотреть у нас эстония еще чуть-чуть и украинские флаги куда не смотришь везде будет тоже общественный дуалет и уже спокойно скоро в туалет не ходить обязательно где-то смотрит синий желтый этот, э э флаг уважайте друг друга вы понимаете, что вы сегодня временно в гости. Но это не значит, что мы должны вас бескорыстно и бесконечно жалеть Пожалеть там и, и, и отдавать все, что у нас еще есть. Да, мы отдадим сколько, сколько можем. Если вам что-то не хватает, ну извините, может быть придется тогда посмотреть государство э, или, или, или места. Побогаче. Я обращаюсь и тем людям, те украинцам и те эстонцам, кто сегодня вас себе взяли и дальше, и дальше. Вы понимаете, вы взяли себе практически чужие люди часто, или, или даже знакомые, но вы ответите за них. Вы ответите за их поступки, что они могут делать на улице. Потому что любые такие, может быть, негативные поступки позорят весь нации, Даже те люди, кто действительно с душой и сердцем благодарны эстонскому государству и эстонскому народу. Поэтому я призываю вас всех разуметь, поумнеть и не заниматься Эстонией своим государственным внутренним политикой. Здесь у нас свои политики, здесь у нас свои правила, здесь у нас свои обычаи. Нечем здесь вести хаос. У вас это не получается. Да, у нас в Эстонии есть определенные силы, реваншисты, кто хотят, может быть, рука, руками украинцев э, вести счеты, счетов с другими нациями Эстонии. Русские или еще что-нибудь. Но это тоже не пройдет. Это, это временная эйфория, все проходит. И мы будем все-таки в нормально жить и, и, и нормально друг к другу относиться. Любой война заканчивается договорами. И чтобы до сегодня украине случиться, это прагматизм. Исторический прагматизм. И, может быть, надо смотреть в себе в зеркало, почему так. Потому что сегодня, к сожалению, да, не только русские дам вас бомбят, а бомбят ваши города сегодня, ваша карма. Ваша того ситуация, что у вас... вы до 8 лет не поняли, что у вас идет война все-таки в этом... Прекрасном, прекрасном Украины. Давайте делаем так, чтобы война быстро совершать, чтобы люди нормально, мирно жить, и чтобы вы, Эстония, когда вы уедете и уходите, мы могли вас вспоминать добрым хорошим словом. Я вас люблю. Любите и вы нас, пожалуйста. До новых встреч.